Не стал ли интернет новым объектом поколения? Дискуссионный клуб поднял вопрос о месте религии в современном обществе. Подробности в сюжете. Инстаграм, исповедь и приложение для намаза. Религия в 21 веке не стоит на месте. Инновациями активно пользуются не только молодежь, но и сами священнослужители. С началом пандемии богослужения в некоторых храмах начали проводить в онлайн-формате. С подачи Камиля Самигулина, самого молодого муфтия в истории Татарстана, Казанский университет перенес Коран и напоминания о намазе на электронные носители. Разработали приложение, да, где уже любой желающий, даже священное писание, уже можно не хранить в бумажном виде, да, а именно может использовать и в телефоне, где бы он ни находился. В Инстаграме отца Александра более 32 тысяч подписчиков. Ежедневно он от отвечает на несколько десятков сообщений от разных людей, которым требуется совет и поддержка. Новая форма взаимодействия с духовным наставником кажется многим более понятной и доступной, чем традиционные методы. Есть люди, которые не придут к тебе именно в пространство храма, они боятся, у них может быть негативный опыт. В социальных сетях ты с ними равен, то есть они говорят с тобой не снизу вверх а как с человеком, равным себе, которого они на нейтральной территории. Это в лучшем а, случае. Да. И в этом плане они, многие из них, готовы с тобой говорить и открыться. Участники дискуссии сошлись во мнении, что использование современных технологий может сделать религию мобильной и понятной молодежи. Важно лишь грамотно пользоваться этой возможностью. Ариадна Кугушева, Универньюз.